Привет всем, 26 марта, сегодня случайно э, включил Femi Palm э, по телефону, э, сопряг по Wi-Fi и смотрю, э, есть новая прошивка, проверил на компьютере на странице FIMI. Э, прошивка старая, ну думаю, Фими э, глючит, взял, обновил и смотрю, Теперь новая прошивка 1117.02, а на сайте ФИМИ пока еще 1116.02. Так что по воздуху прошивка прилетела быстрее, чем обновлена на, на э, странице ФИМИ. И э, там пофиксили... Э, Значение батарейки, что я говорил, что проценты прыгают туда-сюда. И еще какие-то баги. Ну, короче, какие мелкие-мелкие поправки. Но что-то работается. И вот сегодня очень красивый день. И я попробую немножко ради интереса поснимать на э, сверхшироком угле что обрезается э, сверху картинка, что обрезается снизу картинка, это называется каше и, и вот такой будет сегодня маленький тестик Femi Palm я не говорю, что я переобулся э, а еще, еще заодно подклеил прокладку после, э, под э, этой крышкой что трещало так, теперь уже Хоть эта задняя крышка еще есть, чуть-чуть люк такой, но уже нормально, хоть уже она не трещит, кнопки трещат, как и трещали, а уже эта задняя крышка уже вроде как бы как бы и нормально. Взял пластиковую карточку, немножко на, на, на, на наждаке э, сделал потоньше, засунул промежуток и там очень все легко разбирается подложил еще одну двустороннюю липкую ленту и вот так вот All the fun we used to have Even though I'm better and time has passed Now I wonder where your mind's at In my dreams I pick you up I just wanna make it right I know all about your trust Wanna drown into your eyes and feel your blues. снопа v -Mate. я лично посмотрел сравнение с DJI Osmo Pocket и понял что v это вообще вообще трагедия но пока может быть пока так как картинка не то что стабилизируется а прыгает сама так уже лучше это Femi Palm чем, чем V-Mate я вот добавлю копию как работает вемейт и джи осма покет можете посмотреть цена у вемейта примерно 260 так примерно а на эту фимипалм 200 моих денег это будет фунты стерлингов так вот, вот вот такие дела с этим eh, снопа имеет знаю пока пока она очень очень даже плохая там да там много наворотов но э, самое главное что есть в камере это картинка эта картинка прыгает как по кочкам вот что мне нравится в этой камере есть возможность быстро переключиться от широкого угла на на угол который называется суперскоп Конечно, надо выключить запись, но, но быстро там тут можно найти это все. Теперь этот суперскоп, видите, каше сверху внизу. По-моему, трекинг лица работает неплохо. Насколько фокусируется, точно не могу сказать, но, но как-то так. Прошивки не исправили этот автоматическое обрезание картинки, когда записываете 25 или 30 кадров в секунду, записывает шире. А 50-60 кадров в секунду записывает намного уже. Так вот такое короткое сегодня видео у меня. Ставим палец вверх. Кто не подписались, подписывайтесь. И до следующих встреч. Чао. Пока.